Здравствуйте! С Вами Максим Степанов, психолог и психотерапевт. Вы смотрите видео из цикла "Рак. «Как исцелиться с помощью мыслей». Те, кто столкнулся в жизни с серьезной проблемой, частенько рассказывают о том, что все навалилось как бы само, никто сознательно не создавал себе беду. Особенно яркие истории можно услышать о случаях потери имущества, источника дохода, работы или проблемах со здоровьем. Фактически люди говорят о несчастном случае, о неудаче. Надо полагать, что выход из проблемы или прозябания может быть через противоположность неудачи. Что касается позитивных событий жизни, то, вспоминая прошлое, люди вновь и вновь стремятся пережить каждый момент истории, в которой им повезло. Неожиданная встреча с покровителем или наставником, победа в конкурсе карьерный взлет, чудесное исцеление. Они говорят «я не рассчитывал, я никогда бы сам не справился, я не знал как, но мне невероятно повезло» и называют это удачей. Давайте способность иметь удачу назовем удачливостью и будем использовать этот навык для того, чтобы оказаться в нужном месте в нужное время и встретить там нужного специалиста, открыть газету, рассылку, сайт и обнаружить там искомый рецепт исцеления, познакомиться с человеком, прошедшим этот путь, и способным поделиться своим опытом и так далее. Удачливость определяет нашу способность доверять себе и своей интуиции, другим и миру, способность принимать помощь и благо мира без сопротивления. Как ни странно, наша удачливость напрямую зависит от наших представлений о мире которые принято называть картами реальности. И чтобы быть удачливым, нужно верить в свою удачу. Что еще необходимо, чтобы удачливость заработала? Конечно, действия. Каким бы удачливым человек ни был, если он лежит на диване и ничего не делает, к нему не придут ни гениальный доктор, ни гуру, ни работодатель. Необходимы действия. Какие же действия необходимы? По правде сказать? Любые действия лучше бездействия, но для решения задачи, для выхода из проблемы предпочтительнее высококвалифицированные действия, базирующиеся на совершенных, то есть истинных знаниях. Квалифицированность и совершенство определяются уровнем образования и состоят из различных курсов, навыков, талантов, умений, привычек и реакций, которые в свою очередь основываются на представлениях о мире, убеждениях и картах реальности. Выходит, что выздоровление напрямую зависит от наших действий. А мы совершаем те или иные действия, основываясь на наших представлениях о жизни, о благополучии и о здоровье. Наше здоровье напрямую зависит от наших карт реальности, от того, во что мы верим. Можно сказать, что карты — это наша индивидуальная модель мира каким мы его видим, представление человека о себе, о других, о мире, то, во что он верит, что считает значимым, важным, главным. Но эта модель может быть очень похожа на реальность или далека от реальности. Наши карты реальности, основанные на наших убеждениях и вере, похожи на очки, которые имеют определенные фильтры и показывают то, что нам знакомо то, о чем мы имеем представление, то, что нам привычно, что мы видели с детства, то, как мы, каждый из нас, воспринимаем мир. Что же не вписывается в наше представление, в наше мировоззрение, в веру, очки отфильтровывают и не впускают в нашу жизнь. И проблемы возникают тогда, когда карты, то есть представления о жизни, не соответствуют реальности. Представьте, что вы идете по городу с картой, карта может быть качественной или нет, новой или устаревшей, с ошибками, картой другого города, как можно ходить по городу с картой, которая не отражает действительность. Вы или заблудитесь, или будете постоянно теряться и с большим трудом добираться до цели, или же вообще все бросите и скажете, что до пункта назначения добраться нельзя, что это невозможно препятствия на пути к выздоровлению могут возникнуть и тогда, когда карты просто устарели или перестали в необходимой степени соответствовать действительности. Например, устарела информация о способах лечения какого-либо заболевания, и кому-то повезло и он лечится передовыми методами, а кто-то знает, что ничего сделать нельзя и дожидается смерти. В другом случае возможно, что до того эффективные карты и программы человека перестали нормально функционировать. Например, возникла патологическая карта как посттравматическая реакция на нечто. Например, боязнь воды, если человек тонул, боязнь собак, если покусали, боязнь водить машину после аварии, боязнь денег после бандитского нападения и так далее. Так люди могут извести себя страхом рецидива, повтора тяжело переносимого лечения и пребывания в депрессии и одиночестве. Еще одна поломка карт возможна вследствие заражения так называемым мысленным вирусом, вследствие просмотра передач о криминальном мире, о болезнях, о старости, об авариях на дорогах, выслушивания жалующихся сотрудников, пациентов и соседей. Все это создает определенную неблагополучную картину мира. Для них это бизнес или способ развеяться, или облегчить душу, а для вас это новая, но уже неблагополучная реальность. Вы это приняли на веру. К счастью, все это многообразие разновидностей можно свести всего к четырем видам основных представлений о жизни. Эти четыре вида представления жизни и определяют удачливость и совершенство. От них зависит вероятность продвижения по служебной лестнице, от них зависят взаимоотношения в семье и от них зависит вероятность и скорость выздоровления. И об этом в следующем выпуске.